Спасибо за покупки, ждем вас снова. Но лично я не жду. Э! Куда без очереди, слышь? Я пенсионерка. А еще я могу принести тебе кучу мучей. Хотя сперва спроба достаточно. Собственно, зачем я? А -а -а. Ты мне нужна твоя душа. Простите, но в наличии только а, в наличии только души студентов перед экзаменами, а души аниматоров. Но я пришла именно за твоей. Я же вам уже сказал, нет в наличии. Но как? Ну как вам сказать? Я буквально выполняю работу, которая запросто может выполнить машина. Я повторяю одни и те же действия с фразами сотни раз за день, и все это ради того, чтобы оплатить ипотеку и образование. У меня нет души. Я робот. Поэтому, если не собираетесь брать что-то из того, что я перечислил, то пожалуйста, не задерживайте очередь. Э -э тогда пару душ студентов перед экзаменами, П пожалуйста. Привет! Простите за такую спонтанную речь, но я должен вам это рассказать. Пока автор мультсериала Влад Колосов этого не видит, я раскрою вам все тайны. Во-первых, забудьте прошлые три выпуска «Кассира». Да, и я не шучу, ведь это был просто анимационный эксперимент Влада на интерес зрителя, причем весьма успешный. Те экспериментальные эпизоды никак не взаимосвязаны с основным сюжетом «Кассира». Во-вторых, вас ждут целых шесть мини-эпизодов по «Кассиру». Которые уже можно относить к основному сюжету мультсериала Для чего они нужны и почему они создаются первыми Влад будет делать огромный сезон мультсериала практически в одиночку Поэтому, чтобы набить руку и разогнать свой творческий процесс Он начинает с самого малого Анимацию рта он точно делает впервые В-третьих, кассир пропал где-то на год так как у всех людей есть жизненные обстоятельства и проблемы, в том числе они были и у Влада. А какие именно, я вам не расскажу. Это уже личное. В-четвертых, телеканал «Дважды два» согласен помогать проекту. Выпуски будут транслироваться по «Дважды два», а также они будут выкладываться на канал Влада в касс. В-пятых, вас ждет еще более разнообразная и качественная анимация, детализированные фаны, сложные персонажа и куча других ништяков. Это я вам как главный герой мультсериала говорю. Просто хочу сказать, наберитесь терпения, и вы сами все увидите. Эй, ты, ты че строит, то Че это из за на свет, там, там уже готов. сниматься или нет? Бл в общем, всем покеда. Задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал, и не забудьте ударить по колокольчику оповещений. Всем удачи и всем пока-пока.